И снова всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Скайзекид. Это уже третья часть нашего прохождения карты под названием «На грани отражения», часть 3. Ну что ж, начнем. Снова всем привет, с вами Говнюк. И это уже третья часть. Напомню, карта специально сделана... Э, сделана специально для... Э, вот, блин, для Скайзекида. Вот, на всякий случай, правила. Так. черт голова! Голова! Что? Где где я? Он нет, что за где шап -ша говнюк? Так что же делать? Стоп, кажется, радио. Голос по радио. <coughs> Внимание, всему персоналу сегодня быть... был пойман преступник, заслуживающий казни в 15.00 в главном зале. О, чёрт. надо поскорее отсюда вбираться. Хм, ну как, заключенный? Пс, слышь, вы мне кому еще? Ты друг Ш Шипальда? Ну, не совсем, но я знаю его сражение. Ладно, тебе, как я понял, срочно надо убираться под твои кровать есть ход. Он ведет э, в электробудку. Будь осторожен еще. Постарайся найти способ открыть двери тюрьмы. Мы тут все за просто так. Постараюсь больше. Э, спасибо большое. Фу, валим. О, так, какой рычаг? Вот такой вот. Напоминание. Извини, что отвлекаю, хочу вам напомнить, что если ты... Что если вы упали и не умерли, наверное, это Спасибо. Да, ё -ма. Да, -мо! Он по ина, все отлично. Ого, быть осторожным. Так, вот так, как, как, как, Килл! дабл кил. А, -а, -а, -а, -а, -а. Kill. Kill. Uh. вот так вот, и так, А вот так и никак. Вот такая вот. Вот так вот. <плых> <плых> <плых> да, блин, почему жизнь не работает? Ах, ненавижу Так, это что? Что? Не понял. Так, я вот отсюда должен был. Нет, это не то. А нет, это то. Вс. Да, это вот сюда мне надо. Так. Фух, чуть не свалился. Стоит твои железная две. Кабинет первый. Кабинет третий. Эх. Эм. Псс. Амикнейв. Иди сюда только после того, как откроет железную дверь. Ну ладно. Ха. Можно зайти сюда. А может сюда? Так, а здесь что? Планшет. Вау. Планшет. Запись 14. Ну наконец-то мы поймали этого негодяя, а теперь то он никуда не денется. Так что так, Все сейчас э, его будут казнить. Скорее побегу. Хм, может быть мне дадут ладен за его поимку? Посмотрим. Ах да, чтобы не забыть его оружие, я положил в сундук э, под стволом в кабинете 3 в третьем кабинете. Так, надо что это взять, если Коди сможет про, э, просканировать мой номер планшета, я смогу найти этого человека и спасти Шпальда, надо взять мое уже. Ну, я уже взял ты что, ты вообще о чем? Зомби. Зомби сидят, и ума твои мозги. Им же больше делать нечего, кроме того, какие твои мозги. Так, надо постараться особо не шумить. Как же без этого-то? Алиф, как, кстати, опять телепортирован. Что? А, сюда. Так, и вы вообще офигели. Вот дерьмо, меня заметили. Вним... Глаз. Внимание, закрыть все двери и ворота. Ну вы надоели мне уже, вы понимаете. Быстрее. Ну побежали, если хочешь. Что, Помните, в игры вы можете бить стекла. Спасибо. Добрый человек, нафига это делать, а? Вопросительный знак еще, очень Идет с задаёма, не сюда. А вот сюда получается. Угу. Значит, ты решил и гана не свалится. ага. Уже бегу. Валиться вниз. Это тупик. Это сюда. А это что? А это издевательство над животным миром да что -мо так здесь хватит нет это мо это моё. так а мама вот, фигню мне делать больше нечего потому что он взял повалился вот фигнюшку. Я думал, вообще неужели провалиться. А тут такое. А я думаю, что-то надо включить легкую, Хватит на нас мирного. Мы без мэра будем играть. Будем просто ходить и мочить всех на единого. Все, я включаю сейчас легко. Вот сто процентов в конце надо будет опять этого сушителя мочите. Вот это потому что если надо на ну, какое-то чего охотиться, то в конце надо будет мочить кого-то. Это вот уже стопроцентный вариант. Сто процентным исходом. Так. Вот у кого пути нет, осторожно канализация. Ну почему так всегда? Фух. Шлем подводный подводник. Отлично. Фух, еле отбился. Так, так. Эквалант инженера. Это нам придется внимание на объекты об наружную посторонний. Всем по постар... постам. Э, на готовке Быстроить стрелков на верхних этажах Заблокировать все выходы и входы Другого пути нет Придется путь в канализацию Ну, надоел ты мне чуть, чуть Так Куда, куда, куда Сюда Черт возьми Это эквалан что ли вообще По-моему, да, на эквалан похоже Кстати, реально долго вообще даже еще ни одной ой-ой-ой, не-не-не не должна была кончиться М -м -м, блин, я еще думаю, подохну меня никто не спасет я сам себя спасу фу, какая вонь сказка чтобы не заблудиться в канализации эти блоком света камня спасибо У вас это камень Вот туда вот отлично что у нас есть такое подводное дыхание? Фух, опять вышли. Эх, что за место? А, не смогла просто пройти. Ну вот. И ты что что кто ты такой, Адам? Ха, ты опоздал. Где шипалт? Шеп... Посмотри на голову. Ага. что да как? Вот он нет. Охрана, арестовать его. Ты нет уже уж тварь. Если умру я, то ты тоже. Задание, убейте его, а затем бегите. Тварь. Прости меня. Говнюк, ах, ты говнюк, Ты напросился. Быстрее надо. Надо сматываться. И что это? Ага, туда. Опять паркур, но все такое сохранить. Не а я свой подводный дыхание потерял. Так, а теперь кил. На, На меч. да что ты будешь делать? Почему я не могу допрыгнуть-то? Вот, ну почему я? Пропрыгивал уже первый. Да вообще нереально. Что за фигня? Да почему я вообще не прыгал даже? У меня просто нет разгона. Да. Это начинает докана бесить чуть-чуть. Да ё -моё. да почему ах бесяти. ах ты меня бесишь как да почему я опять не смог допрыгнуть то <свы> да вот вообще нереально почему я прыгаю и вообще никакого исхода нету. Но ты же на месте блин короче да почему вообще фу но я не могу никак погодите я еще быстро туда залез фух я продолжаю это нереально будет так долго залезать это что-то ого это для меня полезли что? Отдам! Отдам, ты слышишь меня? Что, Дженни? Где ты? Я на небоскр... небоскребе около груза. Стрит. Следуйте по факелам. М -м -м. Я думаю, легче сказать, чем сделать. Я, конечно, понимаю то, да, все, но... Он такой... Ну, бог ты, как я допрыгнул. Офигеть. Вот так. Да я прям паркурист е-мое. мастер! Вот так вот. Покор. Покор. Я туда еще не прыгал. Да, легче туда, мне кажется. Вот так уж. Это еще не конец. Да, он ты жив, слава богу. Джинни, успокойся, есть э, плохие носи, а Шипальты мертвы. О нет, без него Коди не может договориться с нет.док. Что ж, пошли к Коди, расскажи ему обо всем. Прости, я тоже не могу остаться, тебе на душу. Пошла! А я пойду спокойно, без тебя. Один. о о оп, оп, опа Итак, дочка сожди. У ты вот так вот. Я жив. Я жив. Еху. Телескорстилан. Женя дам. Так быстро, а где Шипальд? Я не уверен, но мне сказали один человек, что он мертв. Кстати, вот его планшет. Куди э, сундук? Книгу, которую взял из кабинета во время побега. Минуту. Так, ага, я смогу установить награду. Так вот, он он. Шипальд жив. Он находится он странный сигнал идет из-под земли, а я не знаю. Но я узнал, что владельцы этого планшета назначены сегодня встречи. Вот адрес, отправляйся туда, и спрячься. Размись на кнопку у нас сундуком. Дополнительно. Ах, да, чуть не забыл. Вот, возьми, это новое э, стимулы. Они делают тебя сильнее. На минуту учти, что они очень дорогие, поэтому используй их сам. Возьми из сумбукозеля. Mm. Кровавый разговор. Ты уверен, что за нами никто не следит? Уверен. Так что насчет Шипальда? Он пока у нас, он ну, заключен, сбежал. Заключен, сбежал. Что? Да я тебе заплатил не столько не столько за Шипальда, сколько за этого адама. Постой. Откуда ты знаешь его имя? Не твое дело. И вообще, отдавай мои деньги. Что? На, получай. Ох ты, ножом в руку. Ох ты, тварь, сдохни, сдохни. Берет пистолет и э, Все, бой мой живот. Хе -хе, э, зам умирает, замечая тебя. Что, Адам? Перезаряжает пистолет. О, черт, надо бежать. Поднимайся на крышу. Не, я на крышу пойду. Не хочу мне вниз прыгать. Зачем мне вниз? Я лучше на крышу. Да безопасней. Так, опять. Не, что ли? Надо раз... Я конечно не уверен, но все таки я еще пока не дебил. Так что поэтому спал поундер. Так, а нет, куда дальше? Подождай, а Хотя, стоп? А, тот стимул, который дал, мне коди может вколоть его. Выпить зелья и прыгать на, на выступ, на, на котором стоит факел. А где он? Что ты... Я, а, конечно. Ладно, пусть будет как будет. У -у -у -у -у -у -у! Я прыгнул. Я прыгнул. И что дальше? Я не допрыгнул. Вот это да. <Р rug> ну, почему? Ну, это вообще нереально. Сейчас, подождите, я допрыгну туда. Вернусь обратно и попробую. Я продолжаю. Сохранить. Всё сохранилось. Ага. Куда теперь? Будь нашей. Чё за леший? Куда теперь? Так. Адам, давай в грузовик. Опять грузовик? Издевательство. А, что за леша опять лишь Ну, леша, ну, открывайся. Вот так вот. Опа. Конец. Что, конец, что ли? Ну что, узнал что-нибудь? Давай быстрее. Гони, меня засекли. Что, как? Я потом все объясню, давай быстрее. Ну что ж, вот конец этой части. Надеюсь, вам понравилось. И помните, друзья, не забывайте ставить лайки. И главное оставляйте комментарии. Мне очень важно знать, что вы думаете о том, как я снимаю. Если вы хотите, чтобы я дальше снимал такие, такие вот серии, прохождения, то. Блин, то напишите в комментариях, если вы не хотите, чтобы я снимал прохо только прохождение, ну или чтобы я снимал еще что-нибудь там, другие игры, все такое, то можете мне написать в комментариях, типа, ну, снимай другое что-нибудь, как бы, и игру какую-нибудь какую посоветовать, я сделаю по ней обзоры. Эм, я вот сейчас буду делать обзор по Play Day 2, кто не знает, это такая игрушка как Грабеж. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.